Всем привет дорогие друзья, с вами снова Дэн И сегодня мы будем с вами играть в такую игру как Hunting симулятор Сегодня мы с вами поохотимся на белого медведя Белый медведь у нас обитает в Гренландии только в Гренландии больше ни на каких других локациях он не обитает Там еще обитает э, белый волк э, Но это незначительное, такая, незначительное такое животное Но конечно же оно также вас может убить ну, давайте приступать. Нажимаем старт. Винтовочку также 38 берем. Бинокль самый большой, потому что там самый наилучший нужен. Там расстояние довольно-таки большое. Раньше была карта маленькая, а сейчас там намного больше. Ну, те, кто играл, поймут. Также берем самую крутую накидку. Не знаю, это лишняя затрата. Да и все, в принципе. Больше нам ничего не нужно. Тут на белого медведя нужно самую наилучшую, так сказать, винтовку брать. Потому что у сейчас какая самая наилучшая. Так, всего ну, локация довольно-таки большая, очень много камней. И на ну, акацио присутствует всего лишь три белых медведей и 26 волков. Честно сказать, я не помню, где они вообще обитают. Я уже вижу несколько волков. Нам придется сегодня очень много волков стрелять, так как волки нам будет преграды. Если мы не будем стрелять волков, нас а просто убьют. То есть на белом медведя лучше всего плотиться на белом снегу, то есть, видите, вот такие зеленые вот эти штуки. На белого снегу лучше плотиться вот такой зеленый. О, не зеленый, а на такой вот белый на белом снегу. На землю лучше не наступать, на что вас очень сильно будет видеть. Практически сразу же он вас увидит. А, кстати, волки стали сверху, и они заказки. герои даже не так. Так, ну, Ветлеров главное, чтобы... Так, вот, вот, вот, вот, вот, Главное, чтобы... Если будет ветер на медведе, он у него очень сильно. Но медведь-грыжля гораздо свирепеть, чем белый медведь. То есть белый медведь, он такой свирепый. Также, когда вы к медведю подходите, вам нужно пригинаться, чтобы он вас так не видел. Очень много медведей нету, а много волков очень. Так, все нормально. Ну по сути, вот видите вот эту скалу. За да, этой скалой вот здесь вот в этой, вот в этой точке, здесь должны быть внутри, если я не ошибаюсь, они там должны быть. Очень много волков. Стараемся, ходите. Краем пойдем, где очень мало волков. Ах, промахнулись. Так, то Это что такое? Ладно, поближе подойдем, можно, нужно, нужно, нужно... Стреляем в него и все. Теперь перезаряжаемся и бежим, уже медведя. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо нас убили или нет? Блин! Да увидел, кстати, самое главное, я увидел медведя. Я увидел первого медведя, именно точку он вам сказал точно. Я увидел волка, который на меня бежит, оборачивается и там еще один волк, и не успел выйти из игры. И в итоге нам пришлось потратить 200 серебра на лечение. Заходим еще раз, потом обойти и зайти именно на лаваный То есть встало, ну, локапки, как сказать, и уже попробуем зайти. В основном не вредили, то есть волки у нас не ли они идут, с самого края их не должно быть. То есть мы увидели, как это станет. Мы увидели этих медведей, из ни одного медведя, но поближе к большому еще не будет Сейчас мы попробуем обойти и заходить хотя бы одного медведя. медведя. Так, я вижу уже большое количество волков. Нам придется выручить, наверное, отстреливать, потому что они у нас все равно побегут. Ну, постараемся не, не, не подавать лишних телодвижений, чтобы они нас не услышали. Так, вроде они нас не услышали, отходим дальше. Бежим к краю локации прямо. Так. Я думаю, я уже сейчас застреляю на третья Хотя я их уже стрелял, но застрелил. Ну, И застрелил. Я вижу, по-моему, медведя, да, я вижу медведя, ребят. Вот. Вот он, медведь. Идет. Очень, Очень быстро идет, Очень быстрее идет. Кажется он то, что он черный какой-то, но на самом деле медведь у нас нифига не черный. А белый. Не ну, попробуем сейчас отбежать, его, со спину зайти. Дети, кстати, не на него, но и на меня, в принципе. Да, ну, по сути, чуете он меня может. Там еще один медведь, ребятки. Второй медведь стоит. Медведи, кстати, дают э, довольно-таки большую сумму. Но если вы его раните, это минус 300 валюты. Вот, на а если вот, заберем, сейчас посмотрим, сколько это посмотрим когда ну, белый, возьмем по белому но, его но не настолько свирепо, так что мы будем укрепить огромную дал он нам, по-моему, 100, если еще я хочу попробовать черную давайте мы теперь Это он очень далеко, если мы сейчас по у нас еще волк у нас не один волк побежал. Раз бежит еще волк. Он уже рядом с медведем. Один волк я этот понял, побежал. Струсим. Так, застрелили еще волка и медведя. Так, у нас достаточно места уже. Так, забираем сейчас волка и медведей и уже заканчиваем. И уходит. Ну, сколько мы за сегодня заработали? Если не ошибаюсь, мы заработали где-то приблизительно ну, 300-200 серебра, наверное. Это довольно хорошо. но если бы не, мы бы не умерли, было бы еще лучше. То есть я не успел еще среагировать, не успел выйти, и если бы я вышел, он не пришлось пытаться на лечение. Но все-таки я показал, показал вам, где именно находится точка медведя, где они все время там стоят. А, охотиться на них довольно-таки трудно из-за волков. Волки это незначительное, конечно, животное. 50 валюты стоит, но оно очень сильно мешает именно охотиться на каких-то животных, потому что волков реально в Гренландии находится очень много, и в принципе вот так вот. Ну что ж, ребятки, всем до новых встреч, подписывайтесь на канал, всем пока-пока, с вами был Дэн Хай, не забывайте нажимать колокольчик, всем пока-пока.